Приветствую вас, дорогие друзья, гости, зрители канала «Секреты ютубера». И вновь мы с вами встречаемся здесь, на том же самом месте. Хочу сегодня вам э, поведать о, так сказать, кастомизации Windows десяточки. В наше время, когда, ну вы сами знаете, космические корабли бороздят, просторы Вселенной и так далее, и тому подобное, а унылый интерфейс Винды заставляет малость ой, призадуматься. Скучно, понимаете ли, невесело. Хоть и стараются разработчики что-то там делать, но как-то бледноватый вид у нее, если сравнить, например, с той же самой macOS и так далее и тому подобное. Но, но благо, есть возможность ее немножечко приукрасить, видоизменить. Одиннадцатую Windows я еще не ставил, пока возможности нет, потом поставлю, расскажу потом и о ней подробней. Ну а сейчас я хочу вам рассказать о том, как изменить аватарку на экране приветствия. Изменить или поставить свою, потому что по умолчанию она выглядит как-то... Ну, никак не выглядит. Вот что я сделал. Можете сейчас посмотреть, как было и как получилось. Небо и земля, соответственно. Ну, не будем тянуть кота за неизбежные. Приступим. А вы пока подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайкосики под видосиком. Пишите комменты мне. Задавайте вопросы. И делитесь видео со знакомыми и с друзьями. Поехали смотреть! Чтобы поставить аватарку, мы проделаем следующее. Ну, во-первых... Заходим в меню пуск. Далее переходим вот здесь шестереночка параметры. Заходим в параметры. Открывается вот такой экранчик. Ну, у вас он, может быть, немножечко по-другому выглядит. Я тут уже, собственно говоря, несколько по виду изменял. Нас интересует вот этот вот аватарка, логотипчик, собственно говоря. Значит, что мы делаем? Заходим в учетные записи. Далее. Вот наши данные, что нас интересует. Здесь по умолчанию стоял другой логотип вот это что у меня получилось а было вот такое вот вот такое бледное и непонятное было нас интересует вот эта вот часть создать аватар есть две возможности если у вас есть веб-камера вы можете собственно говоря снять свой любимый облик свой фотофейс и установить его на это место. Но ну, у меня камеры нету сейчас, поэтому вот такая вот бякость выскакивает. Но мы можем поступить следующим образом. Мы переходим вот на эту часть, выбираем картинку, которая у нас есть на компьютере. Нажимаем. И здесь уже выбираем, собственно говоря, то, что нас интересует, что нам больше э, нравится. Можем выбрать что угодно, например, вот такую картиночку. Нажимаем выбор картинки. Она подзагружается у нас, подзагружается, подзагружается, все еще подзагружается, грузится. Вот, картинка поменялась. Желательно подбирать картинку, чтобы она вот данные края помещалась полностью. Видите, она немножечко больше, руки у персонажа обрезаны, поэтому как-то, ну, на мой взгляд, несколько неэстетично. Давайте посмотрим что-нибудь другое. Давайте посмотрим что-нибудь другое, ну, я не знаю. Например, вот девчонку какую-нибудь. Ну, что еще может парень поставить красивую девушку? Ну, может быть, может быть хотя немножко смещена от центра, ну, дай бог, дай бог, пускай будет так. Закрываем и, собственно говоря, радуемся жизни. Теперь, если перезагрузить компьютер, у нас будет новый аватарчик. Вот здесь уже, видать, аватар поменялся. Вот. И при запуске на экране приветствия он тоже будет уже изменен. Но, так как программа моя не позволяет записать э, экран приветствия, так что, поверьте мне на слово, оно там будет. У себя проверите, когда установите, перезагрузите компьютер, э, и будете радоваться жизни, собственно говоря. Ну что ж, э, вот такой коротенький э, видеоурок у нас получился. Э, всем вам удачи, хорошего настроения, хорошего выходного! или хорошего отпуска, у кого как. С вами был канал Секреты Ютубера. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Я с вами на сегодня прощаюсь. А в следующий раз расскажу вам что-нибудь еще интересное про Windows 10. Ну, вообще в планах поговорить дальше о кастомизации, о том, как улучшить, сделать его красивее. Ну что ж, давайте. Пока-пока. Всех вас обнял-поднял.